Пишут личные сообщения, Виталий, что, что за комплекс, дайте инфу, дайте информацию, а какую цену сможете предложить. 20 гектар земли, 4 очереди, по 4 корпуса в каждой очереди. Да, вот, вот это оно, вот это то, что мы рекомендуем, давайте работать. Планировки здесь будут от 25 до 80 квадратных метров, будут также пентхаусы на последних этажах. Этот комплекс нужно выбирать глазами. То есть его нужно пощупать, нужно походить, нужно понять, где будет располагаться тот или иной апартамент. Вообще этот комплекс предполагает то, что это будет ваша резиденция, в которой вы будете приезжать, периодически отдыхать. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Сочи ЮДВ. Меня зовут Виталий. Я приехал в микрорайон Хоста, чтобы осветить для вас события по -э скорейшему и ближайшему старту продаж абсолютно нового апартаментного комплекса, который у нас строится, реализуется в Хостинском районе. Всеми нам уже полюбившемуся микрорайону, мы знаем уже о нем многое. С других предыдущих роликов от других гостиничных комплексах города Сочи. вот. И здесь сейчас за моей спиной расположен вот такой вот замечательный комплекс. Это первая очередь его, который строится на 20 гектарах земли. Вот, которая в первую очередь уже у нас стартует через полторы-две недели в продаже. Вот, состоит она из пяти корпусов. Вот эти четыре корпуса и вот тут еще один корпус. Такая большая входная группа помещений. Такая большая входная въездная группа в сам комплекс. Здесь у нас прям посерединке будет фонтан. Вот. Что сказать? 20 гектар земли, 4 очереди, по 4 корпуса в каждой очереди. Будут планово не сдаваться и водиться в эксплуатацию. Вот. Ну а мы здесь для того, чтобы... Анонсировать скорейший старт продаж данного комплекса, потому что уже очень много э, наших друзей, партнеров, инвесторов пишут личные сообщения. «Виталий, что, что за комплекс? Дайте инфу, дайте информацию, а какую цену сможете предложить и тому подобное». Смотрите, когда стартнет продажами данный комплекс, вы обязательно все узнаете о ценах, о планировках, о предложениях и тому подобное. Сейчас есть общая информация. Конечно же, мы владеем стоимостью, по которой будет стартовать данный комплекс. Вот. Но на что хотелось бы обратить ваше пристальное внимание, дорогие друзья, дорогие инвесторы. То, что не стоит поднимать излишней паники по поводу комплекса и создавать искусственный ажиотаж. Я еще раз повторю, здесь 20 гитар земли, 4 очереди, в каждой очереди по 4-5 корпусов. То есть не нужно лишний раз поднимать суету. И из-за того, какие будут на старте цены. Здесь будет столько предложений, что можно будет выбрать из обильного списка предложений. Понимаете, свой апартамент. На данный момент вслепую рекомендовать вам и говорить, что вот, все, давайте мы формируем списки, скидывайте нам паспорта. Но это не очередное открытие этажа в Индоме, да. То есть, если мы в комплексе Windows знаем, что там будет старт продаж очередного этажа, и мы понимаем, какие там цены. Мы вам говорим, да, вот, вот это оно, вот это то, что мы рекомендуем, давайте работать. Здесь мы с вами связываемся уже, предварительно оговариваем цену, по которой мы хотим номер. И я уже там с пяти утра стою в отделе продаж и бронирую номера под вас, понимаете? Вот это я понимаю срочность и ликвидность вложений. Здесь все-таки, посмотрите на объем, то есть здесь этот комплекс не требует суеты. Этот комплекс не требует какой-то оперативности чересчур. То есть здесь сюда нужно приезжать и выбирать, друзья, выбирать. Планировки здесь будут от 25 до 80 квадратных метров. Будут также пентхаусы на последних этажах. На 20 гектарах земли здесь будет 11 открытых и закрытых подогреваемых бассейнов. От 8 до 50 метров длиной. Здесь будут фонтанные зоны, здесь будут прогулочные зоны. Плюс здесь концептуально весь комплекс поделен на очереди. да, И в каждой очереди будет предрасполагать себе концепт отдыха. То есть одни корпуса будут чисто для жизни. Потом 4 корпуса будут как фэмили, то есть семейные корпуса, туда будут в основном приезжать люди семейные с детьми, там будут большие планировки. Также есть корпуса в концепции то есть, ну, отельного отдыха, то есть это в основном маленькие площади, ну как маленькие, 25 квадратных метров, то есть для двухместного размещения. Да? То есть в этой концепции таких корпусов будет большинство ночных клубов, ресторанов, открытых полбаров. Вот. В семейных будут детские площадки, детские центры. Если мы говорим про другие концепции, здесь также предполагается создание медицинского центра. Вот. Ну и вся вот такая вот концепция, то есть здесь больше для жизни. Даже я вам скажу, что именно под конкретный этот комплекс, если мы будем объезжать и в правую сторону уходить, там будет строиться абсолютно новая школа на 1100 мест, детский садик. и Легкоатлетический стадион, то есть вообще этот комплекс предполагает то, что это будет ваша резиденция, в которой вы будете приезжать, периодически отдыхать, и если вы захотите, ваша ваше отсутствие управляющая компания, которая будет заниматься управлением данного комплекса, она будет сдавать ваш номерной фонд в аренду, вот. Здесь присутствует вот подземный паркинг, въезд, вот это у нас фонтан, входная группа. Посмотрите, какие интересные фасады. На самом деле комплекс очень достойный. Те, кто к нам обратятся, я думаю, даже у нас будет возможность здесь, в этом видео, вставить некоторые выноски из рендеров показать вам места общего пользования показать вам что будет располагаться на территории потому что на самом деле то что нам предоставил застройщик как будет выглядеть все помещения изнутри места общего пользования коридоры бассейны это стоит вашего внимания это будет действительно достойно то есть если я смотрю на входную группу помещений как она будет сделана до да, дизайн-проекты то это вот может вы знаете Гранд Ройл у нас есть комплекс в сочи премиалка 2 миллиона рублей за квадратный метр. Вот, друзья, даже лучше запросить информацию. Мы вам вышли, посмотрите абсолютно всю информацию по данному комплексу. Вот. но ну, здесь у нас вот паспорт объекта. Вы сразу можете увидеть, то есть мы сейчас стоим вот здесь. Вот он, этот корпус боковой. Вот он он. И вот 4 здания, это которые уже готовы, они будут стартовать продажами. И вот также за ними еще, смотрите, сколько очередей данного комплекса. Возле каждого корпуса будут достаточно большое количество бассейнов. То есть ни один из корпусов не останется без своей зоны для отдыха. Вот так выглядит будущая школа. Вот она на 1100 мест. То есть проект на самом деле очень похож школы на, тот, на ту школу, которая строится у нас в жилом комплексе Сочи Парк. Вот, вот такие вот зоны для отдыха. Строится объект по разрешению на строительство. Окончание строительства 4 квартал 2031 года. Но опять же, это все у нас по документам. Вообще, застройщик сдает все гораздо-гораздо быстрее. То есть, я уже говорил неоднократно по э, аналогу жилого комплекса Сочи Парк. Сочи Парк был сдан на полтора года быстрее заявленного срока. Вот. Поэтому, что могу сказать по своим рекомендациям? конечно же здесь сейчас можно выбрать какие-то номера выше этажами то есть если мы хотим вид на море если мы хотим более бюджетный вариант это конечно же самые первые и вторые этажи вот ну а так кому интересен данный комплекс обращайтесь приезжайте в сочи этот комплекс нужно выбирать глазами то есть его нужно пощупать нужно походить нужно понять где будет располагаться тот или иной апартамент его планировку а вот так вслепую вот это, наверное, нонсенс, но я как э, эксперт по недвижимости, да, который представляю ваши здесь интересные, я вот вам не говорю там, скидывайте мне паспорт, мы формируем списки, давайте, давайте. Нет, этот комплекс не про суету, этот комплекс не требует преждевременных выводов, понимаете? С удовольствием покажем вам его, расскажем о нем всем, предоставим все самые лучшие варианты. Конечно же, компания Сочи и сделает для вас самые лучшие условия приобретения. Вот. Кому интересно, обращайтесь, вся информация у нас уже есть. Старт продаж ориентировочно полторы-две недели. Пока что застройщик никаких бронирований, там списки на предварительную бронь ничего не, приним, не, не, не предпринимает, никаких таких действий. Поэтому старт будет достаточно пологий, люди будут приезжать и выбирать себе то место, где они хотят периодически отдыхать, может быть, постоянно жить. Вот. В такой вот интересной... Обстановки в таком интересном месте со всей инфраструктурой, которая будет в данном комплексе. Вот, друзья, что хотел сказать вам про него. Ну, комплекс достойный. Да, То есть, если мы говорим про то, что планируется здесь, конечно, будет очень хорошо, перспективно, классно и комфортно.